Всем привет! Меня зовут Юрий Макуев, я предваритель из Москвы, владелец сети автосервисов. Сегодня в выпуске расскажу вам о минимальном наборе для запуска автосервиса. Какое оборудование нужно для автосервиса, для запуска, для старта? И меня многие спрашивают, какой бюджет выделить на оборудование, какое оборудование нужно купить. Пойдемте в цех, я покажу вам, как это выглядит. Римзона автосервиса, где производится ремонт, обслуживание автомобилей. Здесь мы посмотрим на то оборудование, которое мы используем. Под видео будет доступна ссылка с описанием всего оборудования, где вы можете ознакомиться и посмотреть весь список целиком. Сегодня я покажу, что есть наглядно, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Самое основное – это подъемники, потому что без подъемников сейчас нет ни одного сервиса. Выбор подъемников – дело лично каждого. Ориентируемся на надежность, качество. Всегда проверяем, даже если новая модель неизвестно. мы смотрим на металл, на производителя. Естественно, это гидравлика, потому что уже механические – это прошлый век, и сейчас все компании делают современные подъемники с гидравликой. В нашем случае это гидравлические двухстоечные подъемники – 4 Тонны. На данном подъемнике можно поднимать автомобили до 4 тонн. Соответственно, это легковые данные кроссоверы и джипы. Минимальный набор для хорошей, хорошей, удачной работы. Для сервис необходимо, я считаю, что три подъемника двухсточных и один подъемник четырехсточный. Пройдемте, покажу подъемник трехсточный и мы обсудим. Данная модель подъемник четырехсточный. Здесь делается сход-развал, проверка сход-развала, регулировка сход-развала Данная модель 6-метровая, грузоподъемность 5 тонн Имеется траверса для вывешивания автомобиля и регулировки Также к такому станку необходимо обязательно сам стенд сход-развала В нашем случае это Head Hunter, один из лидеров в этом сегменте Это американская компания, считается одной из премиальных моделей в оборудовании сход-развала Цены тоже можно сказать, подъемник 4-стоечный стоит в районе, в зависимости от производителя, от фирмы, от 200 тысяч до 500 100 тысяч. Сход-развал стоит, если мы говорим про отечественные модели, это 500-600 тысяч. Если мы говорим про американские, это уже в районе 700-1,5 миллионов диапазон вот в этих цифрах. Если у вас появится вопрос о поставщике оборудования, звоните мне, оставляйте заявку. Я подскажу, где купить, у кого купить и с хорошей скидкой от меня. Для каждой станции очень актуально иметь станцию заправки кондиционера. Заправка, проверка кондиционера. На рынке очень большой выбор станций. Выбирайте автоматические, которые работают на автомате, полуавтомате, но никак не ручной вариант. В каждом сервисе для удобства автомеханика, для скорости, для профессионального выполнения своей работы должен иметь инструмент под рукой. Тележка, в которой есть полный набор необходимых инструментов для ремонта, обслуживания автомобиля. Каждый механик должен иметь свою тележку или делить ее со своим напарником, который работает с ним сменем. Также... Современный автосервис не может работать без диагностической линии, да, без диагностики, без компьютерной диагностики. Поэтому в нашем случае мы используем Autel, хорошо себя зарекомендовал делает практически весь парк, знает все модели, и с ним можно решить много задач по диагностике, по ошибкам в компьютере автомобиля. Их тоже большое количество, если у вас есть вопросы по диагностическим сканерам, пишите. Также необходимый специнструмент, минимальный набор, сейчас не буду рассказывать о всех инструментах, о всех ящиках, это будет в списке, он тоже достаточно большой, там и оправки, там и съемные фильтров, компрессометры, все-все-все, поэтому здесь не рассказываю, это все в таблице. Также необходимо для работы автосервиса э, легкие небольшие помощники, да, это вот подкатные домкраты, трехтонники, четырех-пятитонники тоже необходимы. Один-два должны быть в любом случае. Обязательно так называемый гусь, который вывешивает моторы, если вы снимаетесь, если занимаетесь агрегатным ремонтом, тоже необходим. Очень хороший помощник в работе. Также необходимы телескопические стойки для вывешивания агрегатов, коробок, моторов. Их тоже количество. Желательно, каждый пост должен иметь свою телескопическую стойку. Давайте пройдем здесь, посмотрим. Обязательно необходимо иметь... Станции по сливу масла, антифриза, чтобы это не наливалось в какие-то канистры, очищалось и находилось в нужных местах. На такой сервис мы имеем 2-3. Также пускозарядное устройство необходимо для аккумуляторов. Очень часто машины приезжают, особенно зимой. Это вещь всегда необходима в любом сервисе. Одна станция на весь сервис вполне достаточно. Да, отдельно в нашем помещении здесь не стоит шиномонтаж. Любой сервис без шиномонтажа невозможен. Обязательно быть должен станок шиномонтажный, балансировочный. По желанию, мойка колес. Если нет мойки вообще, мойка колес тоже желательно. Также обязательно должен быть пресс. Чем больше, тем лучше. но ну, В среднем это 20-30 тонн для выпрессовки, для работы с ходовой части. Один на один сервис вполне достаточно. Также каждый сервис должен иметь компрессор для воздуха. Самый главный вопрос, на какую сумму рассчитывать при покупке оборудования. Если мы говорим про станцию от 5 подъемников выше, здесь сумма бюджета в районе с половиной миллионов рублей. Если мы говорим о станции 3 подъемника плюс Развалу это в районе 2,5 миллиона, поэтому от 2 до 4 вот диапазон оборудования для запуска. Если говорить о полном объеме оборудования, то это уже исходя от марок, от моделей, где находится сервис и объем прохождения машин. Итак, друзья, я рассказал вам о минимальном наборе оборудования, который нужен для старта. Если вам понравилась тема, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Макуев. До новых выпусков!